Ребята, всем привет и добро пожаловать в новый влог. Как вы видите, на заднем фоне у меня елочка. Я уже в Польше. Мы недавно ходили, покупали елку, искали очень долго, потому что у католика в Рождество намного раньше, чем у нас, и практически все елки распродали. Но то не страшно, мы елку себе нашли. И хотела немножечко рассказать о том, как же прошел мой отпуск в украине я хочу сказать что я вообще собиралась снимать влог но у меня было очень мало времени очень много чего произошло за это время месяц пролетел очень быстро я даже не успела оглянуться и через пару дней уже новый год В украину я ездила в первую очередь чтобы встретиться с близкими с подругами даже этот раз получилось встретиться с подругой с которой мы не виделись очень долгое время мы с с ней дружим с самого детства и когда закончили девятый класс она ушла учиться дальше я осталась 10 11 и в итоге мы с ней просто перестали общаться поэтому в этом году мы с ней встретились посидели поговорили я еще небольшой подарочек вручила ездила к двоюродной сестре в гости она приготовила такую небольшую коробочку там был такой мини тортик было очень приятно такое милашество и вообще эта поездка была такая, знаете, более душевная, не сильно напряжная, то есть я приехала, отдохнула, и когда я вернулась в Польшу, я даже первые дни на работе, я даже не понимала, что я на работе, я настолько отдохнула, что я даже не устаю сейчас на работе, и мозг отдохнул, и тело, и просто у меня... Такое настроение сейчас сейчас только работать и работать, и снимать для вас влоги или какие-то интересные видео. Напишите обязательно в комментариях, как вы проводите свои праздники. Рождество, Николая, Новый год, какие у вас планы. Также я была в разных новых заведениях, были в спа, и еще подруга мне подарила картину, которую я жаль что я ее не закончила но в следующий раз я думаю я приеду я ее обязательно дорисую я наверное не первая кто этим будет заниматься Это картина которую рисуют по цифрам вы находите определенную циферку находите определенный цвет краски и зарисовываете площадь мы выбрали все-таки венецию где я недавно была в этом наборе также есть краски, кисточки и даже если я не ошибаюсь где-то был здесь Гвоздик. Поэтому я не буду терять времени, сейчас с вами пообщаюсь и начну ее разрисовывать и оставлю здесь, потому что ну, в Польшу же я ее не могу забрать. Ну а теперь по порядку. Во-первых, мне нужно было пройти несколько врачей, так как я в Польше не особо хочу здесь проходить врачей. Я здесь хожу, я уже рассказывала об этом вам в одном из своих роликов. Я здесь... Здесь, наверное, сверху где-то оставлю вам, чтобы вы посмотрели. И в основном, я когда приезжаю домой, я сдаю анализы, хожу на обследование, делаю флюорографию. То есть то, что нужно делать каждых полгода или один раз в год. Единственное, что я в Польше, я нашла хорошего стоматолога. И в Украине я уже к стоматологу не хожу. Также в Украине немножечко подстригла свои волосы и сделала небольшой рождественский маникюр. Мы сходили с девочками в спа. Спа называется Софа. Итак, ребята я уже в спа мне дали мужской шкафчик потому что женские все заняты но ничего страшного все уже переоделись меня опустили и сейчас я переодеваюсь и хочу еще вам сказать что даже в мужском есть фен также здесь кроме шкафчиков есть душевая кабина где вы должны ополоснуться перед тем как пойти в спа ну а я пойду отдыхать и мы с вами уже увидимся чуть чуть позже вот эта вот классная штука, я, если честно, не знаю, как она называется. Здесь вот в первом бассейне здесь теплая вода, а во втором холодная. Вы залазите, ходите так по кругу, и чуть-чуть позже вас начинают щипать пальцы. Очень прикольная штука. Я не могу сказать, что прям вау, супер, но и не могу сказать, что плохо. Отношения к клиентам хорошие, чисто, красиво, все супер. Покупали абонемент в Черную Пятницу, поэтому у нас вышло очень дешево, 400 гривен за 4 часа. Хамам, римская баня, сауна, джакузи, бассейн, также была еще соляная комната, но мне не хватало массажа, но я думаю для первого раза для меня лично подойдет, поэтому отдохнули мы хорошо, я не жалуюсь все было супер, все было классно и даже вам рекомендую чтобы вы посетили это спа а сейчас я хочу с вами поделиться интересным рецептом печенья итак, для приготовления печенья нам понадобится мука 2 яйца, также маргарин смалец, мед сахар разрыхлитель, также если у вас есть вот такая вот приправа в составе этой приправы есть и корица, и имбирь мускатный орех, то есть все что нужно для новогодних печенюшек далее маслянка я не знаю есть ли в вашей стране маслянка, если нету, то замените обычным кефиром и еще нам понадобится какао, чтобы печенье приобрело нужный цвет если у вас нету какао, можете взять кероп, как я, кероп это заменитель какао, более на и первое, с чего мы начнем, это наливаем 1 стакан маслянки. Я буду использовать весы. И сюда же добавляем 200 грамм сахара. Теперь эту смесь мы ставим на огонь и варим приблизительно 30 минут. Далее нам понадобится 125 грамм маргарина и 2 столовых ложки меда. И отправляем в микроволновку. Сюда мы добавляем 1 столовую ложку смальца. Я буду использовать вот такой. Если у вас есть домашний, можете воспользоваться домашним. Вбиваем два яйца. Пока наш сироп парится, мы смешаем с вами сухие ингредиенты. Для начала мы с вами добавим приправу. Если в вашей стране не продается такая приправа, вы можете отдельно добавить имбирь, корицу, также гвоздику, мускатный орех, кардамон, немножечко черного перца. И, в принципе, получится то же самое. Я буду высыпать целую пачку. Здесь у меня 20 грамм. Далее мы добавляем разрыхлитель, 2 чайные ложки, 1,5 столовых ложки какао. И на эту всю смесь нам нужно пол килограмма муки. Перемешиваем все сухие ингредиенты. И далее мы добавляем наш маргарин со смальцем и медом и добавляем Нашу маслянку, которая уже практически приготовилась. И еще раз повторюсь: то, что мы его оставляем в холодильнике на один день, и завтра вернемся и будем выпекать. А на завтра нам понадобится присыпка. Я вот купила. Такие вот палочки разноцветные, там конечно были разные и снежинки и много чего интересного Дальше сахар или сахарная пудра и формы для печенья Если у вас есть такие формы как у меня, обязательно воспользуйтесь ими Очень симпатичные печенюшки получатся Ну а если нет, то вы можете просто вырезать квадратики или кружочки Ребята, всем привет! У нас уже следующий день, мы сейчас направляемся на каток если честно, то я очень рада погоде Последних несколько дней вообще у нас минусовая температура И еще выпал небольшой снежок Очень круто На каток, конечно, я очень хочу Хотя, что самое интересное, кататься на коньках я не умею но я буду стараться. В прошлом году мы на Рождество ездили в Варшаву. Я несколько раз упала, и мне хватило всего лишь полчаса покататься и понять, что это не мое. Но в этом году все-таки я хочу попробовать еще раз и все же научиться кататься на коньках. И мы направляемся в соседний город ехать 40 минут. В нашем городе нету катка, к сожалению, но ничего страшного. Пока я иду на ЖД вокзал, хочу с вами еще поделиться информацией. То, что моя страница в Инстаграм заблокирована, поэтому под этим видео будет новая ссылка. Те, кто были подписаны на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь на новую страницу. Я буду рада каждый новому подписчику и так мы уже на месте сейчас перейдем дорогу и будем узнавать что по почем давай пробуй пробуй, у тебя хорошо получается она Если честно, очень болят, но немножечко я научилась кататься. Это второй раз, наверное, за всю мою жизнь, когда я на профессиональном катке. Я несколько раз ходила дома на каток, но у меня ничего не получалось. Этот раз я решила себе поставить цель на 2022 год научиться кататься на катках. И я буду стараться, и надеюсь, у меня все получится. Зашли погреться и взяли чайку у меня с клюквой и имбирем, у Славика с малиной и что у тебя там, гвоздика, да? И взяли небольшие два пироженка попробовать с алкоголем, который нас, наверное, согреет. А теперь расскажу немножечко по поводу перелета, так как многие интересовались, сидела я карантин или нет. Во-первых, у меня вакцинация и карантин у меня отменен, но... Польша внесла некоторые изменения и при въезде в страну вы должны еще сдать тест. Если у вас есть вакцинация, полная вакцинация, если у вас есть негативный тест, вы освобождаетесь от карантина, если у вас есть только Тест вакцинации нету то вы все же сидите на карантине по прилету я съездила забрала свою новую карту по быта. я уже подавалась второй раз поэтому для меня это было не новое то что пришлось чуть чуть больше ждать года первую карту я ждала 10 месяцев а вторую карту я ждала год и два месяца тесто уже постояла сутки поэтому я сейчас буду его раскатывать и отправлять в духовку выпекаем при 180 градусах всего лишь 6 минут. Тесто вы должны раскатывать не сильно тоненькое и не сильно толстое, потому что оно все равно у вас поднимется. Вот моя первая партия. Сейчас буду отправлять в духовку. Вот такое вот печенье у меня получилось. И я вам скажу, что чем тоньше раскатывать, тем лучше. Потому что я попробовала Раскатать не очень тоненько, и оно очень сильно поднялось. А вот это вот я раскатывала тонким слоем, и получилось, видите, приблизительно пол сантиметра. То есть, чем тоньше, тем лучше. А сейчас нужно будет сбить в блендере белок с яйца и сахарную пудру. Вот такая вот красота у меня получилась. Обязательно берите рецепт на заметку и пробуйте также готовить такие печенюшки. ставьте пальчик вверх, но ну, а мы быстренько бежим в торговый центр, потому что очень сильно замерзли. Тут проходили мост, красота просто. Я немножечко поснимала для вас. Спасибо всем еще раз за просмотр. Но мы с вами